Храм Троица в листах. Метро Сухаревская, Москва. Рядом шумит с ретинка. Храм Живоначальной Троицы в листах. Такой тихий уголок, но очень на оживленном месте. Сретенка шумит проспект мира, Сухаревская площадь. Все это на одном пятачке. А здесь как будто бы время остановилось в 17 веке. Действительно, на этом месте был когда-то деревянный храм еще в 1630 году. А потом уже построили стрельцы себе каменный величественный собор. Вот освятили его в 1661 году. Вот, один из старейших храмов в Москве. А здесь была... Граница, Москва заканчивалась, был рубеж, и начинался путь в троице и Лавру. А название листы произошло от того, что здесь продавали бочные картинки, листы, которые выставляли печатники прямо на, у ограды этого храма. Вот при дуновении ветра эти листочки шелестели, и очень... Запоминались. Вот этот вид был очень характерный. Чудесный день. 13 сентября. История храма неразрывно связана с укреплением государства и с укреплением армии и флота. И, естественно, храм находился под покровительством Романовых и патриархов. Особенное попечение храме имел Петр I за верность сохраненную ему полком Лаврентия Сухарева во время стрелецкого бунта в 1689 году. В церковь даже поступило это казенное обеспечение. Ну, а тоже церковь была причислена к Адмиралтейским. Вот, потому что в соседней Сухаревой башне э, размещалась школа математических и навигатских наук. Первое светское э, светское учебное заведение. Ну, а учителя и ученики являлись прихожанами Троицкого храма. Вот. Даже когда позднее была создана уже Морская Академия в Петербурге, то в Сухаревой башне продолжали действовать подготовительные классы. В храме злоченой иконостасы, роспись великолепная проходят частые реконструкции в 19 веке приезжают высокие гости ну в 1930 году последний настоятель владимир страхов был расстрелян И другие священники храма тоже были подвержены гонениям, провели в ссылки, и их список очень большой. Вот. Храм закрыли окончательно в 1934 году. Даже была разобрана вот эта великолепная колокольня. Вот. Храм разрушался. И спасли его по описанием и чертежам Брановского архитектора Ижурина. Началось спасение храма в 1980 году. Сегодня особенный день. Листопад. Храм Троицы в листах.